Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев, компания Natan Group. Мы сегодня находимся на нашем действующем объекте. Объект уже на стадии завершения. И сегодня у нас краткий видеообзор на готовое изделие: это у нас двухспальная кровать с изголовьем. Погнали! У нас на обзоре не совсем обычная кровать. По причине того, что кровать у нас выполнена с изголовьем. Изголовье у нас с подсветкой. Это идут мягкие панели. Они могут быть в как с кроватью, так и без кровати. То есть, если у вас по дизайн-проекту есть задача сделать какие-то мягкие панели в зоне изголовья кровати, в зоне телевизора, либо в зоне при входе, где у вас стоит мягкий пуф. Пожалуйста, это можно все изготовить. Вариантов на самом деле очень много. Здесь идет такой легкий ворс. Ткань достаточно хорошо моется. Как это сделано? У нас внутри идет ДСП плита 16 мм и вот такими прямыми участками эта плита обшита. То есть у нас есть плита, потом у нас сверху на нее устанавливаются вот такие отдельные полосы панелей и все это собирается в одну большую стеновую панель. Она может быть разных абсолютно размеров. За этой плитой у нас стоит встроенная подсветка в алюминиевом профиле. Смотрите, кровать у нас тоже необычная, она у нас парящая. То есть, если посмотреть на нее сбоку, то мы не увидим ограничения, где у нее начинается, собственно говоря, база, на которой кровать эта установлена. Также эта кровать у нас идет с ящиком хранения. Конструктив кровати достаточно сложный по причине того, что нам надо было сделать и хранение, нам надо было сделать и парящую кровать. Также снизу у нас идет подсветка, подсветка у нас светодиодная, как и в изголовье кровати управляется все это с выключателей на прикроватной зоне. С одной и с другой стороны у нас стоят проходные переключатели, которые отвечают за освещение на этой кровати. Подъемный механизм с газлифтами, достаточно тяжелый матрас здесь и у нас мы получаем огромную зону хранения, как под э, самой основной частью матраса, так и боковины, которые у нас отвечают за вот этот парящий конструктив в кровати. Э, здесь у нас в этом конструктиве можно расположить какие-то длинные э, небольшие предметы. И вот здесь э, в основной зоне, где у нас идет все хранение, также у нас есть вот такой пол. Смотрите, пол у нас сделан э, на базе основного пола, который у нас есть в квартире. На этот пол у нас уложены вот такие листы ЛДСП. Для чего это сделано? Для того, чтобы не продавливать то основание финишного покрытия пола, которое у вас выполнено на квартире. Потому что у вас вот в этом случае, допустим, выполнен может быть кварц-венюл, у кого-то это может быть ламинат, а у кого-то это может быть дорогое покрытие, такое как пробка, либо такое дорогое покрытие, как натуральный паркет. Он достаточно мягкий, и чтобы его не продавить никакими вещами, потому что ваша кровать с этого места может передвинуться впоследствии на другое место, чтобы не делать никакую реставрацию, мы обязательно вкладываем вот такие фальш панели фальш пол для того чтобы вы спокойно могли сюда располагать любые тяжелые предметы Четыре больших отсека под хранение также у нас 5 длинных отсеков под хранение длинных каких-то предметов достаточно сильный каркас идет усиленный такими здоровыми углами и особенностью кровати которую мы собираем является то что у них есть сменный чехол чехол у нас выполнен на липучке вы его можете снять. Там у нас идет техническая ткань. Вы спокойно снимаете этот чехол. А у вас остается техническая ткань. Вы постирали чехол в случае того, если вы его заморали. И вы его обратно можете также установить. Чехол полностью съемный как сверху, так и снизу. Идут полностью по всему периметру кровати липучки. Вот такая ткань. Она износостойкая. Она достаточно тягучая, тянучая. Вопросов к этой ткани, а в процессе эксплуатации никаких не будет. Каркас кровати достаточно жесткий, то есть я спокойно могу на него опираться, несмотря на то, что эта конструкция у нас висячая, да, подвешена в состоянии. Она достаточно жесткая, у нас заказчик переживал за жесткость этой кровати. Ничего с этой кроватью не, не будет, потому что все собрано качественно и надежно. Что касаемо ортопедического основания матраса, Ламели могут быть абсолютно разные, могут быть с регулируемой нагрузкой или просто как здесь. Каркас достаточно жесткий, подбирается под матрас. Матрас мы можем также для вас привезти или заказать. Если у вас есть свой матрас, то для изготовления кровати нам нужны габариты вашего матраса, под которые мы уже непосредственно можем саму кровать изготовить. Что касаемо каркаса основания кровати, это 16-е ЛДСП. Полностью со всех сторон оно ламинированное. Везде стоят заглушки. То есть достаточно аккуратно все сделано. Борта достаточно жесткие. То есть у вас э, это не стандартная кровать с точки зрения это не магазин. Это изготовление кровати на заказ, соответственно, тут есть определенные требования. Должна быть жесткость, потому что если вы посмотрите кровать, которая продается в магазине, то борта могут быть достаточно мягкие, пола может быть абсолютно не быть, либо он может быть также мягкий, который будет прогибаться. В предыдущих роликах на обзоры наших кровати мы сравнивали несколько вариантов. Я думаю, если вам будет интересно, то это будет все вот здесь по ссылочке и также ролик будет в описании. Если вы хотите заказать кровать с изголовьем либо просто мягкие панели, вы можете написать в комментариях, мы переведем вас на наш офис и вам оформят заказ. Неважно, где вы находитесь, можем сделать это удаленно. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.